вот умница какая вот так, друзья, когда вы правильно питаетесь на вегетарианском фестивале, сможете вот такие вот чудеса показывать тело, гибкости тела и ума а все тело вот в этих вот фруктах вкусные